Приветствую, друзья! Сегодня речь пойдет о европейском фильме ужасов 2004 года «Крип», сценаристом и режиссером которого стал Кристофер Смит. Поздним вечером Кейт спускается в лондонскую подземку, так как попытка поймать такси не увенчалась успехом. Девушка немного пьяна после вечеринки, а потому засыпает на перроне в ожидании последнего поезда. Резко проснувшись, она понимает, что осталась в метро совсем одна. Платформа опустела, эскалаторы остановлены и выходы закрыты до утра. Потерявшая всякую надежду вернуться этой ночью домой, Кейт неожиданно слышит звук приближающегося поезда. Она снова спускается на платформу и, к своему величайшему удивлению, обнаруживает пустой поезд, в который незамедлительно садится. С этого момента в ее жизни начинается самая страшная ночь, ведь она становится объектом кровожадного интереса со стороны жуткого и отвратительного существа в котором едва угадываются человеческие черты. Весь фильм героиня будет пытаться спастись от леденящего душу кошмара и скитаться по многокилометровому лабиринту подземки в поисках выхода. Невозможно не обратить внимание на несколько очевидных ляпов по ходу картины. Но общие впечатления от ужастика они не портят. Пожалуй, этим страдает большинство фильмов этого жанра. Минусом еще можно отнести тот факт, что сам монстр откровенно демонстрируется зрителю долго и в упор, что немного снижает уровень напряжения. Хотя надо отдать должное гримерам, чудовище получилось жуткое и отвратное. Он как будто промежуточная ступень эволюции, нечто среднее между человеком и животным. Хорошо, что создатели не стали его мистифицировать. Это добавляет правдоподобности. Еще хотелось бы узнать историю происхождения самого монстра и человека, который приложил руку к его появлению на свет. Но здесь режиссер заставляет зрителя читать между строк и самому додумывать непонятные моменты. Главную женскую роль сыграла известная немецкая актриса Франка Патенте. А с ролью монстра просто блестящий справился Шон Харрис. Финальная сцена смотрится как вишенка на торте, позволяя простить картине некоторые промахи. Фильм мрачный, напряженный, жестокий. В общем, неплохой образчик, который можно смело посоветовать любителям жанра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!